Всем привет, ребят, с вами Алекс, совсем на днях ко мне приехал микрофон, а точнее копия микрофона BM-800. Заказывал я его с Алиэкспресс, Насчет коробки от этого микрофона комментариев у меня нету. Тут мы видим сам микрофон, но я решил заказать его белого цвета, а не заезженного черного с золотым молдингом. Тут есть еще полфильтра, это такая насадка на верхнюю часть микрофона, которая служит защитой от ветра, или в домашних условиях подавитель неприятных звуков, таких как, например, ПТ. Д. Г. Этот микрофон обошелся с меня в одинка. И почему же видео называется микрофон за полтора кастря, хотя он стоит всего одну тысячу, сейчас спросите вы. А дело в том, что я взял еще и держатель в комплекте к этому микрофону, чтобы он не лежал на столе, а твердо стоял. В комплекте, конечно, идет антивибрационный держатель, который чаще всего называют пауком. Он служит, чтобы подавлять лишнюю вибрацию микрофона. Чтобы они не испортили общую запись. То есть, если у вас будет эта штука и вы случайно шлепнете по столу пяткой. Ой! Запись будет без лишних вибраций. Я также подумал: не буду же я просто втыкать 3 миллиметровый Джек в материнскую плату. Ой! Поэтому я взял звуковую карту, которая вставляется в USB 2.0.3.0. В звуковой карте, конечно, еще есть вход для наушников, но откровенно говоря, звук там прямо настоящий говно. Послушайте сами. Yeah! Бля! Штатив мне обошелся в итоге в 600 рублей, а звуковая карта примерно в 250 рублей. В целом комплекте мне это все вышло в 2000. Я считаю это неплохой ценой для такого микрофона. Что же касается качества микрофона, этот микрофон является конденсатором. Он так называется, потому что в основном в схеме есть конденсаторы, из-за которых звук должен быть лучше. А по качеству звука вы можете судить сами. Сейчас вы услышите запись как раз таки с него, поскольку я буду его использовать как свой основной микрофон. Он только правда немного обработан. На самом деле микрофон очень тихий, мне приходится увеличить всю громкость в программе, но я не вижу в этом никакой проблемы. Если вы захотите себе такой же микрофон, все ссылки будут находиться в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео, поэтому прошу вас поставить лайк. С вами был я, никому не известный Алекс, всем до скорых встреч, всем пока.